На книгу пророка Исаия, 60 глава. «И назовут тебя городом Господа, Сионом, святого Израилева». Исаия, 60 глава, 14 стих. «Город вечного света». «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел твой свет». Ты Богом любим, сердцами храним, Ты славой Господней одет. и возгущается тьма над землей, Народы покроет мрак, Но воссияет Господь над тобой, Повержен и связан твой враг. Возведи твои очи и там, и тут, Поспешают к тебе скорей, Сыновья твои издали идут, на руках несут дочерей, ты забудешь от радости горе, Душа затрепещет в мольбе, богатство народов и моря. Вдруг обратятся к тебе. Караваны верблюдов от Савы придут, Из дальних земель поспешат. И злато, и ладан они принесут, И славу твою возвестят. Кидарские овцы взойдут на алтарь, Как жертвы, угодные мне, И дом мой прославится славой, Как старь на новой духовной волне. Так, ждут уж меня острова, стоят корабли на готове, Чтоб правды исполнить слова, что всем возвещаются снова. Спешат сыновья твои издали, к Родине путь свой направить, И с ними богатство земли, чтоб Господа Бога прославить». Ты вспомнишь о мирном посеве, забудешь о тяжкой борьбе, как я поражал тебя в гневе, так милостив буду к тебе. Откроешь врата для грядущего рода: Не будет закрытых дверей, чтоб принимать достояние народов, и с ним приводимых царей. Погибнут, и все истребятся, кто станет с тобой враждовать, в спасении благословятся, кто будет тебя прославлять. Там слава Ливана Величие рог украсит святилище место, и там я прославлю подножие ног как прославляют невесту. Сыны угнетавших покорно придут, и те, что тебя презирали, там городом Бога тебя назовут, Сионом, святого Израилева. Там уж не будешь оставленным, диким, презренным среди городов, тебя я соделаю вечно великим, и радостью в роды родов ты будешь кушать молоко от народов и царские груди сосать, Узнаешь, что я твой Господь во все роды и сильный, Чтоб слабых спасать, ни медью, ни золотом будешь украшен, Железо сменю серебром, там мир я поставлю хранителем вашим И правда управит добром». Не будет насилия и разорения во всяких пределах земли. Все стены твои назовешь ты спасением и славой ворота твои. Не будет уж солнце светить по завету, считать по луне число дней, но будет Господь для тебя вечным светом, и Бог будет славой твоей». И праведным будет там весь твой народ, Навеки наследуют землю, Как отрасть моя, что растет в рот и рот, Я славу мою там приемлю. Аминь.